всем привет дорогие друзья и с наступающим вас новым годом сегодня новость паппин network ну и решил еще добавить проект ZRQT, где мы каждый час получаем по 300 монет накапливаем 100 тысяч и выводим их в доджах на любую биржу почему доджи там меньше комиссия вот 7 долларов сто тысяч. Можно не выводить, а продолжать собирать дальше и накопить больше. Тут уже на ваше усмотрение. Я уже в дайсе играл. Большую часть слил. он вот сейчас собираю просто так. Не играя в DICE. Опасная штука. Можно слить. Уже два раза сливал. По 20 тысяч за QT, По 30 50. Проект выводит. Вывод быстрый. Итак, возвращаемся к Network. Года два назад запустили майнинг этой монеты. На тот момент высмеивали данный токен. Скам. Ничего у них не получится. Через какое-то время снова люди высмеивали тех, кто данный токен собирал. Типа это же скам. Они никогда не залезутся на бирже. Ну а вот, буквально, может быть, на этой неделе или на прошлой неделе, я сделал пост Телеграм, то, что биржа Хиоби сделала анонс, и, возможно, будет листинг на данной бирже. Так оно и произошло. Сегодня у нас, не знаю, во сколько это было, хотя, сейчас узнаем. В 6 утра. Не, в 5 утра был старт торгов на бирже xt.com. Цена началась с 14 долларов. И буквально, может, часов в 5 вечера на хиобе Тут уже 43. Некоторые задаются вопросом, как такое происходит. Вот вывод закрыт, а цена идет вверх. Кто торгует? Это создатели токенов. Но торговывают объемы, создают хайп в сети. Об этом P-Network уже говорят. Много рекламы я видел в Telegram, в Твиттере. Сейчас люди, которые на самом старте забили на данный проект ничего не делали не собирали токены кусают локти Объемы наторговывают еще чтобы их заметили такие платформы как coinmarketcap coingec и добавили их в свои списки даже я пару раз бросал этот проект и потом снова возвращался к нему чтобы вам было более понятно Мою серьезность к этому проекту у меня 840 там с плюсом токенов. Уже наманено. А это не один месяц, не два месяца. То есть я почти с самого старта их майнил. На какое-то время забывал, забивал, затем снова продолжал. Вы также можете майнить токен. Переходим на сайт, скачиваем установим приложение. При регистрации введите мой юзернейм автокопирование. И запускайте майнинг. Можете приглашать друзей. Во еще. Некоторые пишут, что регистрация невозможна, так как сеть перегружена. Об этом сообщается в самом приложении. Ничего страшного. Не все люди заседают в этом приложении выходят и появляются окна зашли не получилось через 15-30 минут попробовали снова если кто-то вышел вам дадут окно и вы в него попадаете зарегистрируетесь ну а дальше стартуйте майнинг и выходите из приложения заходить нужно каждый день например сейчас 18.17 завтра 18.18 где-то так Зашли снова, нажали кнопку майнить Вышли И так каждый день Я майню В нескольких Приложениях Так что у меня одно время Захожу По всем прохожусь, минут 5 Наверное уделяю Для нажатия кнопки майнить И так каждый день Особо не напрягает все ссылки будут в описании под видео. На этом у меня все. Еще раз с наступающим вас Новым Годом. Пока.